Давайте по очереди, ребят. У кого с чем проблемы? Василий, как у вас дела? У вас проблем нет. У нас есть вопросы определенные. Вопросы определенные. Человек хотел оплатиться, в группу в отдельно ну, для, для обучения, ну, либо в частности. Но у него не получилось, то есть сейчас не работает у него кабинет Сбербанка, интернет кабинет. Сможет ли она принять участие после оплатить? После, после оплатить? Да, да, да, либо сегодня, когда откроют у ну, него там технические работы, закончится в кабинете, либо завтра. Ну, давай так сделаем. Значит, ребят, я поясню, по какому вопросу. Значит, смотрите, на сегодняшний день, раз тут все партнеры, я предложил как специалист, как эксперт в области МЛМ, как коуч, гипно -коуч и коуч-психолог, предложил свои услуги в качестве помощи. На сегодняшний день есть условия, о которых я хочу всем объявить. Мы создаем в рамках компании коуч-группу закрытую для тех людей, у кого не получается. Для тех людей, у кого не работают мотивашки, для тех людей, у кого не работают я не знаю, там, там, тренинги какие-то, для тех людей, которые сомневаются, для тех людей, которые не уверены, для тех, у которых просто не получается по каким-то причинам и они, возможно, даже не понимают, почему так, но есть внутреннее сопротивление, какое-то внутреннее такое напряжение, которое мешает просто людям идти дальше. В коуч-группе мы будем прорабатывать не только вот эти ваши все внутренних тараканов выгонять да, и делать трансформацию вашу и программирование на успех, придавать уверенности, убирать страхи, блоки, убеждения, ограничения но ну и мы будем с вами обучаться MLM бизнесу с нуля. Сразу скажу, ребят, не люблю шелухи, говорю всегда вот четко, как есть, говорю правду, есть определенные правила участия в обучении. Условия какие? Если это о вас, если вы хотите. Какие условия? Есть три возможности. Первое. Вы переходите по маркетинговой части в основную программу. То есть выполняете условия быстрого старта, попадаете в основную программу. Тогда у вас есть возможность попасть за счет самой компании в эту курс-группу. То есть оплачивает компания. Второй вариант. Если вы перешли в основную программу до объявления, ну то есть там месяц назад, полтора, и вы уже там, то вы... По маркетингу, по условиям помогаете своему личнику как минимум одному перейти в основную программу. Если это ваш личник, то и он, и вы попадаете в коуч-группу. И третий вариант. Кому это не подходит, возможно, или он не успел, есть возможность проплатить собственными деньгами тысячу рублей мне на счет. И попасть в эту группу ну, в виде исключения. То есть это уже будет не от компании, а вы просто от себя хотите разобраться. Что там будет, объясню еще раз. Сегодня через час будет первый поток запущен. Будет живая работа в течение двух часов. Есть определенная программа. Я вас добавляю в открытую коуч-группу. И первый тренинг, который мы уже провели позавчера, есть в записи, можете посмотреть, подходит вам это или нет, формат работы, что там будет. Я все это рассказываю. Первые 30 дней коуч-группа создается на 90 дней. Вы сейчас попадаете на первые 30 дней. Программа первых 30 дней называется «Мое будущее без страхов и блоков». Это первый, первый этап 30-дневка. Второй этап будет другой. И третий этап будет еще ну, более глубокий. Второй этап будет пробуждение силы рода. Третий этап, там мы будем с предками, с родственниками работать и обучаться. Третий этап, это я сейчас про внутреннюю работу говорю. Третий этап, это будет финансовый блок, финансовый потолок. Мы конкретно будем работать с деньгами по 30 дней каждый блок. Это 50% работы. Вторые 50% работы. Минимум один раз в неделю мы с вами, ну там есть график, минимум один раз в неделю мы с вами будем встречаться с обучением MLM бизнесу. Простая, дублицируемая, понятная, доступная, не требующая обучения система работы в MLM. Очень простая. Очень эффективная, но успех зависит от вас. То есть для тех людей, кто хочет убрать ограничения, в которых он уверен или в которых он не понимает, это в коуч-группе. Для тех людей, у кого не хватает знаний просто, навыков, привычек для того, чтобы выстраивать бизнес MLM, Я вам хочу даже сказать, что не важно, в какой вы компании. Если вы пришли в компанию Биллинко но возможно где-то у вас еще что-то есть, да, вы работаете как сетевик. Это не важно, вы можете целую команду пригласить и либо по маркетингу они выполняют условия, либо оплачивают, пожалуйста, мы будем работать. У нас пока закрытая группа на сегодня собралась из, по-моему, пяти или шести человек. Теперь, помимо этого, первые 30 дней я обещаю не только работу в группе, но и два часа Каждому индивидуально трансформационного, ну скажем так, это будет гипнотерапия, давайте проще. То есть в определенном формате мы будем работать с вами, с вашими страхами, с вашими блоками, с, ну, с ограничениями, с убеждениями, которые мешают двигаться дальше. Я прям так длинно зашел, но хотел, чтобы вы поняли, будет работа в группе, Будет тренинговая часть и будет индивидуальная работа. Плюс к этому четвертая часть в коуч-группе будет постоянное сопровождение от меня. И со временем кто-то из вас захочет стать наставником в такой же группе, он будет тоже ну, сопровождать, обучаться этому всему. Этому всему можно научиться, это можно сдублицировать, особенно систему работы в МЛМ. И можно просто дублировать это на свою команду, нести эти знания, эти методики, эти проработки трансформации, плюс навык выстраивания бизнеса МЛМ нести внутри своей команды. Потому что сеть, ребята, секрет сети в простоте, в быстроте, в понятности, доступности, чтобы не обучаться долго, и в дубликации, то есть повторение вот этих этапов. Помните, когда-то очень давно, я не знаю, может, кто-то не помнит, это только я помню, нам говорили 4П. 4 правила 4П. То есть пригласи, покажи, подключи, повтори. Правило 4П. Все. Так, еще хочу сказать, что есть побочный эффект если вы будете прорабатываться именно в нашей коуч-группе, программироваться на успех, трансформация одна, работает во всех сферах жизни. Ваша жизнь уже поменяется кардинально. Не каждый к этому готов. Итак, Василий, по поводу оплаты. Давай сделаем так. Если кто-то не может оплатить по каким-то причинам, в виде исключения, первый вот, Сегодня будет тренинг, следующий будет в среду. До среды, если человек оплатит, мы его в группу размещаем, он занимается. Устроит так? Все. У нас бизнес-даверия. А, да, бизнес Скажите, пожалуйста, по так, слушаю. а вот ты, тысяча рублей – это на все 90 дней? Нет, это на 30 дней. Я… Знаете, сколько стоит эта программа? Эта программа стоит тысячу долларов на человека на сегодняшний день. С Нового года я цену буду поднимать до двух. Это на 90 дней. Поэтому мы даем вам в рамках проекта Билли попробовать на себе, нужно это вам, работает это с вами или нет. Но я хочу вам сказать, что я даю гарантию каждому 100%, что изменения будут. Вопрос можно? Да. Ну, я вот еще не, не дошла до основной, стою как бронзы, бронзы там после стейдвера. Вы можете да. проплатить основную, сразу встать в основную, удвоить ну, нет, допустим, на сегодняшний день, вот, честно говорю, даже тысячу, если бы была тысяча, я бы оплатила и зашла. Попозже можно будет. Я только что ответил. А, да, вот смотрите. Есть еще один вариант. Значит, попозже можно будет. Вы оплачиваете попозже, заходите вы попозже, догоняете группу «Первый поток». То есть если вы зайдете, например, через неделю, у вас останется три недели проработки. Но первая неделя вам будет доступ к материалам в записи. Это для первого потока. Еженедельно я буду запускать, подготовительный ознакомительный вебинар по средам буду делать для новичков, кто захочет зайти, но в первый поток, если вы хотите войти, то первый вебинар для вас будет в записи, а дальше уже все пойдет ну также вживую. Пожалуйста. Через месяц мы будем набирать второй поток. Но по поводу цены я не уверен, что будет тысячу. Когда люди получат результат, когда, не если, а когда, люди получат результат, цена вырастет, ну то есть ценность этого услуги вырастет, вы же понимаете это. На сегодняшний день это... Почему такая цена? Компания молодая, новая, и мы в виде исключения просто по договоренности с учредителем Биллинко договорились о том, что для того, чтобы быстрее стартануть нашим партнерам, в качестве поощрения, в качестве доверия на том этапе, на котором вы зашли в самом начале, когда еще не все на 100% работает, вот так, поэтому для вас вот такие льготные условия. Если кто-то после проработки захочет лично, индивидуально поработать над собой, для него тоже будут, и после участия в этой группе, будут льготные дополнительные условия. Вот вам ценность. Тысяча долларов, сейчас вы покупаете треть этой программы всего за тысячу рублей. Ребят, я вам честно скажу, я за одну консультацию беру три за одну. А с вами я буду месяц. Четыре тренинга, четыре проработки и два часа индивидуальной работы. Как вы думаете, это стоит того? Так, давайте у нас будет еще эта беседа. Давайте мы сменим тему. Кто готов, пожалуйста, пишите там, я добавлю. У нас осталось 20 минут. Есть ли вопросы по маркетингу, по приглашению? Да, приглашать не умею. Как быть? Меня не слышат, не слушают. Отмахиваются. Вот смотрите, вы сами думаете, почему можно услышать? Боясь, что я куда-то их лохотрон, где-то что-то их обманул. Угу. Вот как вы думаете, то есть большинство людей говорят, что это лохотрон, да? Да, куда-то опять угу. Вы знаете, почему они это говорят? Нет. Вы знаете, почему они это говорят? Это не вопрос. Вы меня услышали или нет сейчас? Нет, не знаю. Еще раз говорю, это не вопрос, это утверждение. Вы знаете, почему вам говорят так люди. Я это знаю, вы это знаете. Люди озвучивают ваши мысли, люди отзеркаливают ваши сомнения, вашу неуверенность. Это ваши мысли, что я опять пришла в лохотрон. Я вам даю гарантию 100%, что вы так думаете. И как только вы это возражение внутри себя отработаете, трансформируете в уверенность, люди перестанут вам это говорить. Все понятно? Вы меня услышали? Вот поэтому и записываются люди в коуч-группу, чтобы... Вот таких тараканов не было, чтобы превратить работу в сетевом бизнесе в удовольствие, в кайф, в драйв, в прибыль, в деньги, в уверенность. Понимаете? Вот почему люди приходят. Это я сейчас про тех говорю, кто с опытом. Для тех, у кого опыта нет, больше подходит обучение. Но всегда есть какие-то блоки внутренние, всегда что-то мешает. У кого еще есть какие-то возражения, на которые они не могут ответить или теряются, или не знают, что? Я, правда, уже сказал, что это ваши личные, это отображение ваших мыслей. Когда-то мне говорили, у меня нет денег. У меня нет денег, потому что у меня не было денег всегда. И это единственная на сегодня отговорка, их две вообще. Отговорки. Первое. У меня нет денег. Это единственная причина, по которой люди к вам не идут. Если вы им покажете деньги, здесь реальные, свой чек, чек вашего наставника, это бизнес наставничество рядом с вами и закрывать сделки, и отвечать на возражения должен находиться наставник, который или пригласитель ваш, или более экспертный человек, который скажет, ты не прав. Вот так, так и так. В принципе, ты можешь оставить свое мнение при себе. Вот если бы я был вашим наставником, знаете бы, как я сказал? Я сказал да, да, да. Для тебя это лохотрон. И знаешь, что интересно? Для таких людей, которые мыслят как ты, куда бы они ни пришли, для них все лохотрон, все пирамида. Я прихожу только туда, где я разбираюсь, где я уверен. И у меня все получается. И я не попадаю, я зарабатываю. А вот у тебя это лохотрон. Тебе не со мной, не ко мне. Все. Все. Мне такие люди не нужны. Я тебя переубеждать не собираюсь. Это твоя позиция, я ее уважаю. Ты от этого счастлив. Ты прав. Я счастлив. Я пошел дальше. Мне нужны счастливые люди. Все. Они правые. Ты прав. А когда я встречу человек, который скажет, блин, круто, расскажи, покажи, хочу, буду, помоги, я говорю, окей, вот, вот чего я жду, я просто задаю людям вопросы, я спрашиваю, ты открыт, я могу тебе что-то предложить. Я не навязываю никому ничего, когда приглашаю. Я просто человек спрашивает, ты открыт, он говорит, нет, я вот в проекте, я говорю, все, окей, я вижу, у тебя глаза горят, все. Остаемся друзьями, я пошел дальше. Опять встречаю кого-то, говорю, как у тебя дела? Он говорит, да вот как-то не особо. Я говорю, слушай, есть новый проект, ты открыт к новым возможностям? Ты готов? Тебе интересно? Он говорит, нет. Я говорю, все окей, даже разговора не будет. Я время не трачу, я перебираю людей. Есть техника трех бананов. Так вот, кто говорит пирамида, это перезрелый банан. Кто говорит, я в это не верю, это перезрелый банан. Кто говорит, я хочу, я буду, мне надо, помоги. Спелый банан, идеальный, он вам подходит. Вы когда на базар идете, вы бананы, если покупаете, вы какой купите? Черный, перезрелый, который до дома не донесешь, он весь разгниет, раздавится. Или вы купите спелый, идеальный? Конечно, идеальный. Так почему вы людей так не выбираете? Почему вы зовете всех подряд, Навязываете, уговариваете, заставляете, не договаривайте, обманываете, лишь бы получить результат. Нахрена вам такие партнеры нужны? Скажите. Они вам только проблемы создадут. И позовут они точно таких же, которые будут ныть у вас в команде и говорить. Но ну это же лохотрон, мы же тебе говорили, верни деньги. Я вам гарантию даю, что так будет. Зачем таких приглашать? Спрашивайте. Тебе интересно? Тебе нужно что-то? Ты интересуешься чем-то? Окей, есть предложение? Готов рассмотреть? Давай вместе посмотрим, я помогу тебе разобраться. Подходит? Решим вместе, какой вариант. Не подходит? Отлично, большое спасибо за то, что потратил время. Остаемся друзьями, до встречи. Легко, ребята, легко, просто легко. Кто такой зеленый банан? Зеленый – это тот, кто недозрел. Который говорит, я пойду подумаю, мне надо посоветоваться. Который говорит, у меня нет денег и никогда не бывает в принципе, нахрена такие люди нужны. У него по жизни их никогда не будет. Не зовите таких. Начните разбираться в людях. Вот о чем будет наша коуч-группа. О том, чтобы разобраться в себе, зачем вам это надо. Готовы ли вы вообще к деньгам? Может, у вас страх денег? Может, у вас страх сетевого бизнеса? Может, вы боитесь, стесняетесь об этом сказать? Кто-то из вас, я не говорю про всех, кого сейчас зацепило, можете прям сказать мне. Кто думает, блин, а если не получится, а если обосрусь, стыдно будет? Скажут, опять вступил, мы же тебе говорили. Это страх, который идет с детства, который нам внушали. Деньги – это зло, деньги – это плохо, деньги достаются с трудом. Будут деньги, тебя или убьют, или обворуют. Вот где финансовые установки, которые не дают нам что-то делать. А есть страх мечтать. То есть, а вдруг получится, офигеть, придется соответствовать. Придется же. Вот знаете, есть такое. Я езжу на джипах всегда. Пусть это будет старый джип, но это джип. Я не езжу на легковых машинах. Даже если у меня нет денег, я нахожу возможность, чтобы у меня была машина. Сейчас у меня их две. Почему? Друзья, которые подходят ко мне и говорят, о, опять ты джип купил. Там колеса, говорит, охренеть какие дорогие, ты что? Там запчасти такие дорогие, зачем тебе джип? Он же жрет. А еще вот Василий сейчас кивнет, там налог, ты что, ты же налог будешь платить бешеный. Я, зато я езжу, кайфую. А вы на горшке сидите с колесами, жопой на асфальте ездите. Я когда в джипе еду, когда я везу жену, дорогих мне людей, сына, маму, папу, я еду и чувствую себя в безопасности. Вот что для меня важно. А когда я сажусь на твой горшок, я еду и смотрю по сторонам, мне страшно. Вдруг ты куда-то сейчас влепишься, или тебя джип другой переедет. Мне кирдык, тебе кирдык. Я не чувствую себя в безопасности. Я плачу за то, что меня, мне придает уверенности то, что для меня важно, ценно. Когда вы разговариваете с людьми, у нас наша встреча превратилась в тренинг. Когда вы разговариваете с людьми, одну вещь запомните. Вы не с ними разговариваете. Вы должны разговаривать вот здесь с ихними ценностями. И об этом у нас был целый тренинг на прошлой неделе. Если этот человек любит путешествовать, покажите ему, как он может туда попасть благодаря вашему предложению. Если ему нужно купить дом очень выгодно, он ищет, и вы об этом знаете, или он вам об этом рассказывал, покажите ему, как с помощью вашего предложения он может реализовать свою задачу или мечту, или боль закрыть. Если он еще чем-то интересуется другим, но я не знаю, дети должны пойти учиться, он ищет. И в этот момент вы подходите и говорите, слушай, у тебя же дети растут. Ты вообще думал в своей жизни что-то поменять в плане того, чтобы дети не здесь учились, а получше что-то? Может быть, не так дорого, может, не так далеко. Но я не знаю, это вы у него спрашиваете, он вам сам расскажет, когда вы спросите у него, что ты об этом думаешь. Он вам сам все расскажет и вы скажете, у меня есть то, что тебе нужно. Прикинь, и цена вопроса, говно вопрос. 10 тысяч. Понимаете? Все. Если этот человек еще что-то скажет, он скажет, блин, мне нужно какое-то обучение, мне нет навыков, я не знаю. Слушай, у меня есть то, что тебе нужно. Ты не умеешь, я согласен, я тоже не умею. Я сюда пришла или пришел. Вот есть Сергей Николаевич. Вот он Обещал мне стать моим наставником, всему научить. Я покупаю, покупаю сейчас или выполняю условия, покупаю полную академию успеха в жизни, программирования на успех. Я обречена на успех, потому что я уже в этой группе. Понимаете? Вот четыре категории людей. Есть еще одна, которым деньги нужны. А вы говорите, слушай, у меня есть то, что тебе нужно. Давай покажу. Подойдет? Разберемся. Ну, посмотрим, поизучаем, я помогу тебе сделать регистрацию, зайти правильно. Но ну, не подойдет, да вообще не проблема. Не увидишь денег? Окей, я пошел дальше. Значит, ты для меня зеленый банан. Ты для меня не дозрел, не дорос. А я спелый. И перезревшие бананы мне тоже не нужны. Которые, фу, там, куда ты лезешь, советчики вот эти. Помните фильм «Москва слезам не верит»? Мне очень нравится. «Не учи меня жить, помоги материально», она говорила. Помните там? Муравьева, по-моему, играла. Итак, друзья, у нас осталось несколько минут. Есть у кого-то вопросы? Правило 4-п. Повторите, пожалуйста. Не успела записать. Извините. Пригласи. Покажи, подключи, повтори. Мы это будем с вами изучать. Благодарю. На благодарю. Маркетинг, стратегии – это все потом. Ребята, одно действие вам нужно сделать – принять решение. Все. Решение принято. Ставим цели. Цель есть, планируем, действуем. Все. О мечте мы будем тоже с вами говорить. Тоже будем говорить. На следующей неделе в коуч-группе мы будем правильно мечтать. И мы будем заглядывать в трансе, в свое собственное будущее. Вот кому это интересно, тому тоже подходит эта программа. У нас 21 человек, и все еще просятся зайти к нам, хотя мы уже заканчиваем. Пять минут осталось, ребят. Давайте, я готов, пока я здесь, задавайте вопросы. С чем проблемы? Я вам дам прям четкий ответ. Сергей Николаевич, у меня еще вопрос. Когда я была в подростковом урсте, примерно лет 12-13, что я не делаю, мама, все, не так, не еда. Что ты, как, все, вот не так делаешь, что у тебя все как не у людей? Она меня ругала, я не могла ее угодить. Мама Ты, жива? Нет, мама мила дома. Ну, мы с мамой поговорим, ничего страшного. Приходите ко мне в коуч-группу, мы с вашей мамой пообщаемся. Она скажет то, что хотела на самом деле сказать, вы сделаете подарок лучше в жизни и станете другим человеком. Ольга, вот у нас почему-то у меня микрофон горит, подключает звук, но как будто не говорит. Так, ребят, ну, Василий хотел что-то спросить. Перебили. Я спросить ничего не хотел. Я думаю, до встречи на учебе, на обучении. А, все. Где, да, где ссылка? Я Ольгу Нурееву приглашаю, как мы договорились. Ссылка будет Василий в закрытой группе. Это не для всех уже. Ну, все понятно, понятно. Угу. Все отлично. Ребят, есть еще одна. Если я успею, я сейчас скажу. Первое, что я всем говорю. Принятие решения... А принять решение можно только, когда вы проработаете собственное «почему». Почему вы сюда пришли на самом деле? Зачем? Зачем вам этот проект? Задайте себе вопрос. Чего вы ждете от себя, от других, от проекта? Зачем? Вот прям вот так. Не просто «чего я хочу», «чего я хочу на самом деле». Задайте себе всего один вопрос. И просто себе в тетради напишите 5, 7, 10, 30 ответов, и вы увидите, у вас будет инсайт. Это уже терапия начнется. Первое. Второе. Как только будет свое почему, вы уже будете знать, как приглашать. Почему вы будете это рассказывать? То есть вы пригласите человека и скажете: представляешь, оказывается, я-то хочу вот это, вот это, вот это, вот это, а ты-то точно такой же. Вот здесь я хочу это получить. Хочу и получу. С тобой или без тебя. Я пойду дальше. Мне нужно 3 пять партнеров. в Первую линию. Все. Если нет, скажи сразу честно. Все, мы друзья, я пошел дальше. С тобой или без Сергей хотел сказать, у него сейчас микрофон выключен, с тобой или без тебя я все равно сделаю бизнес, с тобой или без тебя я добьюсь определенных результатов. Вот такого мнения держите всегда. То есть не надо обращать внимания ни на каких негативщиков, ни на смотреть в их сторону. Если вы будете слушать неуспешных людей, либо там неуверенных людей, соответственно, у вас тоже так же получится. Спасибо. Наставника себе выберите нормального, и все будет хорошо, и уверенность появится. Того, кто на 100% включен в тему, и того, кто пойдет до конца с вами или без вас, прилипните к такому человеку, и у вас 100% придет успех. Вот это мой совет. Найдите вверх, пойдите. Вверх, вверх, вверх. Почему наш основатель Татьяна Георгиевна, Сама лично ведет школу, многие это не понимают, как будто ей это надо, она для вас это делает, так как между вами и ней, возможно, нет на сегодняшний день правильных лидеров. Поэтому она берет на себя ответственность и работает с вами напрямую, она будет вашим наставником. Тупо слушайте, делайте, что она говорит. Получается, не получается, долбите. Я здесь для того, чтобы вам этот путь сократить. Чтобы вы не шли вот так вот, а чтобы вы пошли вот хотя бы вот так. Я такой же, как вы. У меня такие же были когда-то проблемы. Я не мог пробить финансовый потолок. Я не мог пригласить. И больше всего два года первые в сети я стеснялся закрыть сделку. Как только вопрос подходил к деньгам, я стеснялся своему ближнему кругу сказать, а теперь пришло время поговорить об оплате. Мне было стыдно. Это был блок. Сейчас я для своих людей в своей команде в легкую закрываю сделки. В легкую. Потому что нет напряжения, ребят. Я кайфую. И возражение – это лучшая часть презентации. Я кайфую на возражение. Потому что на каждое возражение у меня есть ответ который размажет, как таракана, тапком по стенке моего собеседника. Потому что у меня есть аргументированный, позитивный, четкий, понятный. У него вариантов нет, у меня такой ответ. То есть я ему спрашиваю, слушай, это единственное, что тебе мешает? Он говорит, да. Я говорю, это точно? Он говорит, точно. Я тебе сейчас даю ответ, и если он тебя устраивает, ты со мной. По рукам? Он говорит, ну, по рукам. А если он говорит, не-не-не, подожди, значит ложное возражение. Значит, он говорит не то, что думает на самом деле. Он просто увиливает. И я говорю, давай честно, вот, не нравится, не твое, нет денег, скажи.